Всем здарова, с вами Гидра94, и сегодня у нас реакция на первый тизер-трейлер Капитана Марвела. Я, блин, ну соседи, зачем вы там стучите, я не понимаю. Я только пришел с работы, тут же побежал записывать, потому что вышло часов в 15 где-то трейлер. А я хочу заценить. Давайте смотреть. Так, как обычно 16+, но это у Диснея... Капитана Марвел еще тизернули в войне бесконечности в сцене после титров. Так, куда это она летит? Это, видимо, на землю куда-то прилетела обратно. Блокбастер видео. Да, по сюжету фильма действия происходит в 90-х. я вижу, сразу и насквозь. Да вот, не думал, что один такой явится свыше. Марвел представляет. Вторжение пришельцев? Погони? Если честно, О, я да, силы. если бы не встретил вас. О, как Ник Фьюри, Фьюри еще с двумя глазами. Это сложный вопрос. В памяти всплывают события, эпизоды, как будто я жила здесь. Ну да, она вообще-то с земли там, вот, мы тут, видимо, просто решили в фильме это опустить, там, сразу там уже показать, что она со способностями. О, Джуд Лоу. сколько у нас врагов. Сколько скруллы там были! ха ха О, Колсон! Наконец-то возвращается. Давай, предыдущий капитан Марвел, как его там называли. Короче, из Расы Кри. Капитан Марва. Весной 2019 Долго еще ждать. Ну показали тут нам мало пока что, потому что это все-таки тизер. Ну и как бы немного, ну, не знаю, не особо впечатлил трейлер. Показали мало, но по крайней мере мы увидели Ника Фьюри с двумя глазами, показали нам способности Карл с этой. И то, что тут будет присутствовать и Колсон, который вот в данный момент только присутствует в сериале Агенты Щит и все. То, что его как бы по, по фильмам его убили, но потом воскресили в сериале. Как-то -как вот так получилось. И что? И у Скрулов. То есть, там я давно уже говорил, что она, она появится, это раса Скрулов. Она способна типа менять вид на другие расы как-то так. И вот, видимо, она там ударила бабку, и это, видимо, был скрул. Хотя, может, сказал, что это не скрул, а реально бабку какую-нибудь ударил по ошибке. Но это наверняка какой-нибудь мем превратится. Это вот я процентов говорю. Ладно, если спас моя реакция. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите лакошкой, что-нибудь сказать на видео в своей группе ВКонтакте. Будем ждать полноценного трейлера по капитану Марвелу. Подписывайтесь на Marvel России, где выходит русский дупляж трейлеров. И до следующего видео.